Как перестать бояться публично выступать? Страх толпы, страх сцены, страх того, что на тебя будут смотреть люди. Сегодня мы разберем рабочую методику, которой пользуюсь я. Как от этого избавиться? Смотри до конца. Привет, ты на канале Бромовет. На этом канале мы говорим о психологии, о жизни, о нашем обществе, пытаемся найти с помощью меня, конечно же, рецепты и решения различных психологических задач, да и не только психологических задач. Меня зовут Антон Шульгин, я дипломированный психолог. Если у тебя есть психологические запросы, записывайся ко мне, буду рад тебе помочь. Поговорим сегодня о такой классной теме, о страхе толпы, страхе выступления перед людьми. Читал статью, говорится, что после смерти... Падает все Значит, читал статью одну научную Говорится, что после страха смерти Страх публичных выступлений стоит на втором месте а, Вообще интересная, конечно же, тема Очень интересная, она мне интересна Потому что на самом деле к этому невозможно привыкнуть вот сколько бы ты ни готовился, да, сколько бы ты ни выступал, все равно волнение будет Сейчас расскажу вам о, о моей методике, как с этим работаю я Конечно, вы мне сейчас можете сказать, Антон, слушай, зайди в интернет, на YouTube до да миллионы, вообще, тома, книг, всяких видеороликов, всего-всего-всего Что, собственно говоря, люди советуют в этой случае делать, да? Я согласен я, может быть, сейчас вам Америку не открою, расскажу обычную методику, но та, которая работает у меня. Здесь в чем прикол? Вы можете прочитать тома книг, в которых написано, как избавиться от этого страха, но вам это может так и не помочь. А переменять опыт человека, который умеет успешно справляться с этой проблемой, я думаю, всегда будет вам полезно публичные выступления даже когда я о них думаю вспоминаю аж у меня самого прям такая лег лег легенькая дрожь пр пробегает потому что все-таки перед камерой общаться это немножко не то пусть я то сижу один и записываю ролики да это там тоже есть волнение оно связано с другим но вот именно публичное выступление когда надо выйти по публичным да конечно же вот это вот публичность она у всех разная. разное вот для кого-то три человека это уже выступление на людях у кого-то там 500 человек это нормально это частная беседа для кого-то вот но тем не менее значит страх страх страх страх в каждом человеке сидит страх и во мне страх и в каждом человеке сидит страх и в тебе тоже и если мы проанализируем мы боимся на самом деле огромного множества вещей огромного множества: потерять работу остаться невостребованным потерять здоровье лишиться денег уход близких людей да, Там миллионы миллионы миллиона разных видов видов страхов разного разной интенсивности страха но если проанализировать по крайней мере я сейчас делюсь своим опытом я не буду сейчас говорить что это сугубо научная тематика что это сугубо вот академическое знание но это знание помогает мне жить лично мне оно помогает оно делает меня более свободным от страха и более счастливым поэтому я хочу поделиться с вами своим счастьем страх если мы проанализируем страх глубоко-глубоко проанализируем то мы поймем что есть изначальный страх который сидит максимально глубоко в нас который порождает все остальные страхи если мы нарисуем шкалу шкалу страхов то например наводнение где-то там в гватемале да? или пожар в нашей квартире понятно будет дело что они будут на, на на разных концах этой шкалы и вот если мы выпишем все наши страхи о чем мы боимся то мы придем к самому фундаментальному страху это страх смерти то есть страх смерти он порождает он является некий такой спусковым крючком который порождает все все все остальные виды страхов если у нас убрать страх смерти обычно этого страха нет только у святых у всех других живых существ этот страх есть. То в принципе бояться уже нечего. А ты не боишься потерять это тело. Тебе будет другого бояться нечего. В чем? Если ты можешь потерять, если ты не привязан, если ты не испытываешь страха к самому дорогому, что у тебя есть, а самое дорогое, что у тебя есть, это не мама и не папа, это не жена и ни не ребенок, ничего подобного. Самое дорогое, что у тебя есть, это есть вот это тело, вот это собственное тело. Это самое дорогое. А почему оно самое дорогое? А потому что оно тело является инструментом получения чувственных наслаждений у 99 процентов это так да есть категории людей какие-нибудь раковые больные четвертой стадии да, где тело просто вот оно само по себе уже начинает причинять страдания и тогда человек уже просто говорит боже мой ну быстрее бы уже все это закончилось он не боится уже потерять тело, он просто говорит побыстрее бы оно перестало бы мне причинять страдания. Вот если мы вот такую, к сожалению, печальную часть нашей жизни уберем и оставим другую часть жизни, то это тело, оно является инструментом, инструмент, это наш инструмент. Мы используем его для того, чтобы получить чувственное наслаждение. Какие чувственные наслаждения? Еда, секс, сон. Зарабатывание денег, друзья, до да каких миллионы видов и мы вот эти все миллионы видов наслаждений да, вот, например рождение ребенка, да, там вот воспитание детей уход, значит уход за родителями за кем угодно мы используем наше тело для того чтобы так или иначе получать разного вида наслаждения. И собственно говоря самый большой страх, который только может быть и самая большая неудача, самое большое поражение. Это когда мы теряем это тело Все, приходит смерть, и оно просто тебя вытряхивает из этого тела Все, ты больше ничего не можешь сделать и Это самый большой страх И ты меня спросишь, а почему здесь страх, страх собственно говоря, смерти да? Страх толпы, как вот публичное выступление со смертью это связано Сейчас объясню Смотри Надо понять три вещи сейчас Ну, на какой-то короткий промежуток времени Образ Просто запомни слова Первое слово – образ Второе слово – права и третье слово обязанности. У каждого из нас, либо одновременно, либо последовательно, может быть разное количество образов. В каждом образе есть права и обязанности. Смотри, сейчас объясню, к чему все это я говорю. Ты выходишь э, утром на работу, садишься в автобус. Какой у тебя образ, вот так вот, если прям совсем широко сказать, у тебя образ, то есть ты сейчас как бы надел халатик, да, покрасился, знаю, много много-много-много разных это сказать Ты играешь некую роль а пассажира автобуса, ты пассажир, у каждого, у каждой роли есть свои права, что ты можешь делать и свои обязанности что ты обязан делать да права и обязанности под каждый образ эти количества образов у нас огромное количество вот мы сели в автобус мы пассажир автобуса все у нас есть права и обязанности дальше мы пришли на работу мы там а, наемный сотрудник у нас образ наемного сотрудника у нас там есть свои права и обязанности мы пришли домой сели к нам подходит сын и у нас кто кто мы сейчас в этот момент мы отец мы папа мы, у нас есть свои права и обязанности да? И вот если посмотреть, то мы в течение дня сменяем огромное количество образов. Огромное количество образов. И эти образы, они иногда некоторые идут последовательно, а некоторые могут быть сразу же одновременно. То есть, если ты пришел домой, то дома ты муж, одновременно сразу ты муж ты отец, если к тебе домой приехали в гости родители, ты сразу же сын своих родителей. Если к тебе пришел начальник, у тебя день рождения, к тебе пришел начальник на работе, ты одновременно подчиненный к нему же ты свой подчиненный, подчиненный. И к тебе пришел к, к, твой подчиненный, ты для него сразу являешься начальник. Если пришла твоя бабушка с дедушкой, то ты сразу являешься внуком. Если пришел твой сосед, то ты сосед. И то есть ты Одно, то есть ты можешь одновременно и последовательно сразу же исполнять огромное количество образов, огромное количество. И когда мы выходим на сцену, почему, собственно говоря, страх мы испытываем? Мы испытываем страх от того, что схлопнется наш образ. Наш образ умрет. Мы, мы э, испытаем смерть нашего образа. Потому что, по большому счету, вот вот, по большому счету, если судить, ну смотри, ну ты выходишь выступать, да? Ну что, там, тебя расстреляют что ли? Ну не расстреляют. Там тебя помидорами закидают? Ну, не закидают тебя помидорами. Ну, что тебе там, ну, самый ну, такой, ну, самые катастрофические последствия? Ну, какие могут быть? Да ну, никаких у них больше все на самом деле вообще наплевать на друг на друга кто как выглядит звучит забыл ты слова не забыл как там у одной женщины помнят, отстегнулась сережка за выступление она пыталась вот эту сережку как то вот, нет чтобы сразу же сняла сказала какую-нибудь шуточку отмочила ой сережка типа убрала она там пол выступления пыталась как-то прикрыться эту сережечку все собственно говоря, на эту сережечку смотрели и никто не слушал что она говорит Вот. и здесь момент какой что мы испытываем страх страх того что наш образ умрет, что его освистают, что ему причинят страдания, что вот этот вот образ человека, который выходит на сцену, вот этого, например, образ спикера, что мы выступим неудачно, мы забудем текст, нас будут освист... освистывать, э, что-то пойдет не по плану, зададут вопрос, на который мы не сможем ответить, и, в общем, вот мы создаем себе некий образ успешного выступающего, успешного человека, который выступает перед толпой, да, вот у нас такой вот образ, и мы боимся того, что этот образ умрет. Мы испытаем страх этого образа И со смертью этого образа Мы думаем, что и мы вообще перестанем существовать Капец, бы вся стена уж полетела И мы думаем, что со смертью этого образа И мы перестанем существовать Вот здесь в чем загвоздка Но здесь вот я вам предлагаю Предлагаю реально методику которая нацелена на работу с нашим разумом потому что есть методика которая на чувство нацелена да там нужно там покричать побегать попрыгать чтобы как бы выбеситься чтобы вышел весь этот вот адреналин а, через мышцы да есть методика там держать какую нибудь острую булавочку в пальце там себя там колоть до да? огромное количество методик есть огромное количество но я их тоже попробовал но вот что мне больше всего понравилось больше всего и что у меня имеет да, блин, капец, а? Честненько падает. В общем, эта методика помогает мне каким образом? Когда мне нужно выступать перед людьми, я да, волей-неволей, ты все равно будешь рисовать некий образ, как вот я выйду, я поприветствую, я вот это расскажу, я вот то расскажу, вот мне зададут вопрос, я отвечу. Это нормально, это естественно. И тут возникает вот этот вот страх смерти, страх, вот этот вот, он порождает, он тебе говорит: а что если ты тоже потеряешь? А что если твой образ разрушится? А что если твой образ умрет и с ним вообще умрешь ты? И ты начинаешь неосознанно бояться? Потому что я когда когда я пытался проанализировать себя, я думаю, а что я боюсь-то? Ну вот реально, вот я выхожу на, на публику, нужно сделать выступление. Реально, трясутся коленки, а, дрожит голос. Ты весь какой-то вот такой весь такой в смятении. Не, не, не понимаешь, как бы думаешь, Боже мой, боже мой, что, что вообще делать? Объективных причин нету. Тут ни у кого-то пистолета нету на готове, который был бы готов тебя застрелить, если ты слово не так скажешь. да Тебя с работы не выгонят, ты там на улицу не окажешься, ничего не произойдет. Но этот, вот это волнение оно идет. И думаю, да что такое? И вот в какой-то момент времени я понял, что это волнение оно как раз-таки идет от того, что вот этот страх потери этого тела, да, он пронизывает вообще все наше, суще... наше существование. Вот ты садишься за, за машину, тоже возникает некое волнение. Думаешь, блин, а вдруг разобьюсь, а вдруг-то, а вдруг все. Там, не знаю, любой то какое-то дело начинаешь делать, так или иначе, задние мысли начинают тебя какое через какое-то время догонять, и, и тебе говорят, а если что-то не получится, а если что-то по-то, а, что а если, а если, а если, и вот это а если, это идет как раз-таки от того, а если я потеряю это тело. И, собственно говоря, фундаментом страха является страх потери этого тела. Этот страх, он пронизывает все, и в том числе публичное выступление. И вот мы начинаем бояться того, что наш образ, вот этот вот успешного человека, выступающего, он разрушится, и мы вместе с ним вообще умрем. Какая здесь может быть терапия, что вообще нужно говорить Вот я, что я говорю себе Я себе так настраиваю, прям перед выступлением Я говорю себе, Антон, то, что ты идешь сейчас выступать Вот этот образ выступающего Антона Это один из тысячи твоих образов даже И причем этот образ, он может быть только здесь и сейчас Потому что завтра ты будешь выступать перед другими людьми У тебя уже будет другой образ Ты будешь с другой одеждой, другие слова, другие люди, другие, все будет другое Там может быть уже другой образ И поэтому даже если здесь что-то пойдет не так И этот образ у тебя схлопнется Ничего страшного не произойдет Просто переходи к следующему, не бойся Эти, эти образы, они создаются и уничтожаются Создаются и уничтожаются Я себе говорю, что вот Будет других тысяч таких образов, еще тысячи. Если даже здесь все все пойдет по одному месту и будет это дело рулю, то ничего страшного, ничего страшного идти дальше. Следующий образ создастся, потом следующий, и потом он слопнется, и другой слопнется, там третий создастся. И лично мне это помогает, я сразу же, я просто как бы разрешаю себе этому образу уничтожиться. Я говорю, ну и хорошо, даже если сейчас вообще меня проклянут все, я тут текст забуду, говорить что забуду, у меня штаны развяжутся, упадут, я в трусах буду стоять. Все равно, через 2-3 дня буду в, выступ, в другом месте выступать, другие люди, друг, все будет, другой образ будет, все, это ты бог с ним. И реально мне помогает, вот мне помогает, я не знаю как вам, Напиши, пожалуйста, в комментариях, мне интересно, что помогает тебе. Расскажи мне, как ты борешься со страхом публичных выступлений. Может быть, что-то будет полезно мне. Может быть, у тебя есть еще какие-то темы, которые тебе хотелось бы, чтобы я осветил. В общем, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, пиши комментарии. Ну, в общем, все, до скорых встреч, пока!